Эй, hey, всем привет, ребят, с вами Антон, и сегодня у нас подборка миниатюрных вещей, сделанных своими руками, от которых вы точно офигеете. Это я обещаю. Ну и ребят, вы в прошлом видео показали большую активность, спасибо вам за это. И не забывайте, теперь у нас как по традиции в конце каждого видео конкурс на 500 рублей. Ну а мы продолжаем. Итак, друзья, давайте начнем с очень крутой идеи. Это, ребитулей печка с казаном. Стройка такой печки, ну, очень увлекательная и интересная. Когда я смотрел, как ее строят, я немножко залип. Для постройки такой печки вам потребуется мини-кирпичики, специальный раствор, мини-казан, ну и, конечно же, терпение и прямые руки. Блин, вот серьезно, смотря как эта печка строится, можно залипнуть. Как же это красиво! Просто максимальный респект таким ребятам. Ну что, пока мы с вами трендели, печка уже готова и даже растоплена. Ну что, давайте поджарим мини-рыбеху? А далее идет не менее крутая вещь, я бы сказал очень крутая. Итак, думаю, каждый смотрел фильм Warcraft. На мой взгляд просто бомбический фильм. Так вот этот мастер на все руки сделал боевой орк-топор. Делал он его с переработанных материалов. Ну, конечно же, сначала он делает само лезвие. Это на мой взгляд самая сложная часть работы. Но смотря, как он работает, кажется, что это проще простого. Ну что, лезвие готово. Далее он будет делать рукоятку. Но и тут не все так просто. Она максимально необычной формы. Да еще и ши есть. Но такое впечатление, что этому мастеру все ни по чем. Он с легкостью повторил рукоятку. Ну вот, друзья, осталось только приклеить лезвие к рукоятке. Вау, ну только скажите, что это некрасиво. Эх, ребята, далее идет еще одна печка с казаном. Блин, ну вот серьезно, я бы себе купил такой наборчик. Это все выглядит максимально круто. Просто бомба! Итак, хотя это также печка, но сделана она совсем по-другому. Здесь уже используются стальные прутья и цемент. Эта задумка намного проще в исполнении. Такая печка отлично подойдет для первого раза. Ха, ставьте лайк, если у тебя уже был первый раз. Ну, я, конечно же, о строительстве печки. О чем же еще я мог сказать? Ну вот и печка готова. Пожалуй, давайте пожарим бекон. Ммм, как вам? Слюни потекли, да? воу-воу тише это ребята просто очень крутые мини вещи это наборчик из мини дрели мини циркулярки мини электролобзика ну и конечно же несколько простых мини инструментов таких как молоток отвертка также есть насадки для циркулярки размер этих инструментов реально миниатюрный и смотря на них никогда не поверишь что они даже работают но друзья как ни странно может у кого-то сейчас будет бум-бум в голове но все эти инструменты реально работают просто круть думаю такие вещи станут просто крутейшим подарком для любого мастера ема друзья вот это уже реально жесть этот человек сделал бассейн из мини кирпичей да ну нафиг как вы это делаете здесь также используются мини кирпичики раствор трафарет из картона и еще несколько деталей в основе этой всей конструкции есть фанера но это еще не все в этом бассейне есть даже моторчик Благодаря чему этот мастер сделал водную горку, по которой очень красиво течет вода. Но это еще не все. Он украсил этот бассейн стеклышками. Выглядит очень круто. Ставим лайк за такие изделия. О, ребята, далее у нас просто вкусняшка. Правда, она мини-вкусняшка, но все-таки это мини-тортик. Уи, няма-да какая! Но это еще не все. Здесь есть также мини-кексы, а также на тортике и кексах есть мини-орео. Просто отвал башки, как же это круто! Эти все тортики и кексы и орео сделаны вручные, но это еще не все. Пеклись они и делались при помощи мини-инструментов. Вот это реально жесть! Сделаны они из натуральных вещей, благодаря чему такую вкуснотень можно с легкостью схавать. То ощущение, когда я даже не могу нормально сварить макарошки, а эта девушка сделала очень красивый тортик в миниатюре. Просто крутяк! Ну что, ребят, далее у нас немножко большой размер. Ну, конечно же, относительно реальности, это мини-вещь. Итак, это железобетонный мост. Ну как такие идеи приходят на ум? Изготовление такого моста даже для описания очень сложное. Я уже молчу о самом строительстве. Но согласитесь, выглядит это максимально круто. В основу моста ушла куча железных прутьев и бетона. Все это делалось благодаря каркасам. Ну вот, мост уже готов. Выглядит он очень круто. Хм, а что если сделать мини-город по такому принципу? Хм, как вам идея? Итак, далее у нас просто сумасшедшая идея мангала. Мало того, что он сделан из мини-кирпичей, что уже очень круто, так автор этой идеи еще и придумал систему, благодаря которой шампура будут сами крутиться. Просто жесть! Эта система сделана на основе водяных мельниц, но ну и воды, которая на скорости протекает по трубе. Благодаря своему быстрому течению мельница вращает шампура. Выглядит это максимально необычно. Думаю, такая идея заслуживает лайка. А мы идем далее. Ммм, няма! Далее у нас ну очень вкусная штучка. Это, друзья, пудинг. Мини-пудинг с карамелью. Делалась эта кроха на мини-печи и при помощи мини-инструментов. Выглядит очень занимательно. Все ингредиенты натуральные. Сделав такую мини-кухню для своей дочери, она там будет пропадать часами и готовить вам такие пудинги. Но вы только гляньте на все эти мини-инструменты. Итак, пудинг уже почти готов. Осталось только вытащить из формы. Вуаля, вот и наша няма. Выглядит ну очень вкусно. Вкусно! А это еще одна невероятная вещь. Это мини-колодец. И сделан он реально круто. Возле него есть вазоны и растительность. Сделан такой колодец из тех же мини-кирпичей, что и предыдущие постройки. Сделан такой колодец строго по уровню. Все стороны симметричные. Пока идет стройка колодца, повторяюсь, было бы очень круто, если бы кто-то сделал целый город из мини-кирпичей. Ух, может мне попробовать? Итак, колодец уже готов. В нем, как и в настоящем, есть веревка и механизм, при помощи которого можно поднимать воду. Крутяк! Эй, друзья, думаю, мало кто любит стирку, не так ли? Так вот, наверное, автор этого изделия также ее не любит. Но то, что он мастер и очень любит механизмы и электрику – факт. Так вот, этот человек сделал настоящую мини-стиральную машинку. Это просто сумасшедшая идея. Здесь работает вся электроника, все режимы. Ребята, это просто жесть. Ну вот реально, кто может еще такое повторить? Ну реально, респект таким людям. Теперь благодаря такой стиралке любая лялька Барби без проблем сможет постирать свои вещи ну а далее идет мини холодное оружие это друзья мини ножик это просто супер оригинальный мини нож он также сделан полностью вручную смотря на работу мастера приходишь в недоумение как он это все так делает просто огонь ну вот и все ножик почти готов осталось только заострить и все выглядит он очень круто думаю если сделать из него брелок получится бомба Далее у нас идет еще одна очень интересная кирпичная задумка. Автор сделал просто крутейший сарай. Из чего? Да-да, правильно, из наших любимых мини-кирпичей. С каждой вещью из этих кирпичей мне все больше и больше хочется заказать их себе. И сделаю такую же бомбу. Сарай сделан очень качественно, хотя из мини-кирпичей. Также этот сарай очень круто дополняют двери из дерева и очень крутая крыша. Итак, ребятули, пишем в комменты, что вам более всего понравилось. А пока вы пишете, мы идем далее. Я думаю, все очень любят пиццу, особенно когда она сделана в печи на дровах. Ммм, меня прям слюнки пошли. У вас также? Просто супер. Но что же делать гномикам или остальным мини-существам? Пицца же для них слишком огромная. Эту проблему решил этот автор. Он сделал печь для готовки мини-пиццы. Сделана эта печь также из наших уже любимых мини-кирпичей. Более всего мне понравился этот мастер. У него получается все максимально точно у ребята а вот это уже вещи с вселенной марвел это молот бога тора из одноименных фильмов про этого героя изготовлен из металла и будет превосходным подарком для фанатов этого героя напомню что в фильме молот дает способность тору летать проецировать энергию перемещаться в пространстве становиться невидимым и неосязаемым создавать силовые поля управлять космической энергией поглощать ее управлять материей и наносить мощные удары в общем крутое изделие а это еще один мост, но этот в несколько раз круче. Сделан он полностью из бетона, и особенностью его является то, что на двух концах моста есть башни, в которых даже проведен свет. Выглядит максимально круто. Но это еще не все. Сделан такой мост для поезда. На нем есть колея. Также ребята сделали украшение в виде деревьев. Очень интересная задумка. Лайк. Итак, ребятули, далее у нас не менее крутая вещь. Да это даже не вещь, а еда. Это миниатюрная еда из фастфуда. В меню входят бургер, наггетсы, картоха фри, ну и конечно же кетчуп. И все это в мини-обертке от Макдональдса. Выглядит очень интересно. А еще очень круто то, что все из натуральных продуктов. Вы только гляньте, как аккуратно. С душой все это делается. Думаю, очень неплохая идея, как провести время с дочкой.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 KFC. А почему нет? Эти ребята сделали уменьшенную модель этого ресторана. Здесь есть и фирменный логотип, и качественный интерьер, и красивые внешние декорации. Увеличить эту модель в раз 10, был бы настоящий неотличимый от оригинального ресторан. Даже рекламу развесили на стенах. Согласитесь, внешний вид у него просто изумительный.